Всем здорово с вами канал хай китай сегодня будем распаковывать вот такую вот посылку Ну и мы начинаем видео погнали а вот нам пришла эта игрушка для кошки до доллара вот так она выглядит сейчас дальше будет тест Вот так она выглядит, она звенит. В таком пакетике пришла. Ссылка обычно я оставлю в описании. Вот. И хочу вам напомнить о конкурсе. Когда на канале наберется 50 подписчиков, я разыграю шнур Jack 3.5-Jack 3.5. Шанс выиграть очень велик. Поэтому подписывайтесь на канал. Пишите хорошие комментарии. А сейчас мы протестируем игрушку, как я и обещал. Вот это моя кошка Маруська. Сейчас мы ей дадим игрушку. Вообще она обычно реагирует на игрушки, но немного веселее, мягко говоря. Если в сути дела ей игрушка была не столько интересной. На этом видео заканчивается. Кому понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Если вы хотите посмотреть еще видео такого типа, то на экране вы видите стрелки, указывающие на видео. Ну и все, всем пока.